Вот опять я юность детства вспоминаю. Невозможно детство мне свое забыть. И о встречах с детством я своим мечтаю И мечтаю детства детство я свое уплыть Детство и юность всегда прекрасны, прекрасны мы Дело не напрасно, но детство в год уже закрыт детство и всегда прекрасны, прекрасны мысли и мечты, и я не помню дней ненастных как небо мысли, все чистые. Я, о чем же это я мечтаю Невозможно не в свою ночь вновь зайти Я как будто свой фотоальбом листаю Все пытаюсь Детство и юность Всегда прекрасны Прекрасны мысли и мечты И все, что делал, не напрасно Но детство вход уже закры. Детство и Чисты мастерство, да всегда прекрасный, прекрасный всегда Прекрасны прекрасны лист и мечты. И все, что делал, не напрасно. Но лист лист лист уже закрыт. лист лист лист лист Прекрасны прекрасны.